Всем привет, с вами я, зука 137, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Geometry Dash. Сегодня мы с вами пройдем четыре 4 э, прикольных уровня. В общем, приступаем. Первый левел будет от Джукарас, Хатред э Изи. -э, э -э, сразу же ему ставлю лайк, и сколько там ему требовалось звезд? 6. Э -э, ставлю ему 6 звезд. В общем, вот эта шикарная шестереночка у меня просто в инвентаре сейчас если это так можно назвать. Я буду его проходить без практики. Кстати, скоро следующий выпуск по это будет новая рубрика. Ждите ее в... Да, наверное, в пятницу. В пятницу будет самое хорошее время, чтобы вышел видос. То есть, если наберется 9 лайков на этом видосе. То есть, для вас это, в принципе, но... Ну... Вот чуть-чуть сложновато, но так как на моих предыдущих двух видео по 9 лайков, то есть вы можете... Блин. Да ⁇ -мо ⁇ я забыл. Вчера проходил этот уровень. Я и думала что мне здесь не нужна, в принципе, вот такая уж большая практика. Ну, я чувствую, я скоро пойду в практику. Да, что ты, блин, будешь делать? Давайте, все-таки я схожу в практику. Наконец-то. Hate everything. Блин. <свят> Давай. Hate everything. Не, нихуя. А, да опять! Ах ты, читер Да, да, да! ГГ, блин! Наконец-то. Ура! Я его прошел. Да, ГГ. Так, ну а следующий левел, который я не надеюсь, что сегодня пройти, это... Retention Easy. Также от Джукарас. Я отвечаю вам, я его не пройду, так как Хадрат я еще как-то смог пройти. То это я не пройду. Я на сегодня вообще надеюсь пройти два уровня из четырех. То есть потому что другой там тоже, в принципе, такой трудный. Я надо будет вспомнить. А вот этот уровень, я его когда-нибудь пройду, или я вам отвечаю, я пройду этот уровень. Retention. Но это не точно. Я! Дроп! Хер. Дроп. Поехали. Это жопа сейчас будет. Ну да, жопа. Но я сделал свою эту, сделал свою ачивку, дойти и чисто до дропа. Я потому что дроп, вот сам я не помню, а что до дропа я прям вот шикарно запомнил. Прям вот знаете, как стих. Чуть больше. Ну, чуть больше. Следующий левел будет от моего друга. Он называется Cryps Bonfire. Вот. Не успел нажать. Кстати, его обнову там не смотрел, и поэтому я не знаю, что там у него вышло за обново помнишь что сейчас нельзя будет вот до потолка докасаться а так и ничего и не вышло лол. окей ну вот вообще вот этот левел за него это у меня мало четыре попыточки вот приступаем к следующему уровню это был такой маленький очень уровень все приступаем последний на сегодня уровень а, я вас сильно очень прошу пожалуйста пожалуйста очень у вас серьезно, зайдите на этот уровень, поставьте ему лайк и оценку демона, потому что это мой друг, э он играет с телефона, и это мозговыносящий уровень. Ему понадобилось 30 тысяч попыток, чтобы его пройти. Понимаете, ему надо, чтобы ему поставили хотя бы изи демона, Пожалуйста, вот любой, кто меня сейчас смотрит, не поленись, зайди в ГДшку, ну или не сегодня, или завтра, просто зайди в ГД, поставь лайк и поставь оценку демона, серьезно. Так, ну и в общем вот подошла наша серия к концу. Добавляйтесь ко мне в друзья, вот мой профиль. И делайте для меня уровни с таким же названием звука 1.337. Все. Всем удачи и всем пока.